Игорь Мерлин Ком представляет. Коллеги, да, первый да. раз сегодня мы с ней сконнектились, и вот, то, что я говорила, я сенсорику свою прочувствовала по-другому, я вот сегодня весь день вообще без промаха моя сенсорика Круто. работала. Круто. Серьезно, мне прямо кажется, что это благодаря вам, я прямо может быть, все мы волшебники. Нет, ну да, на самом мы. деле просто вот реально усиливают. Вот у вас медитация вот с бубном, да, и вот то, что вибрация голоса. Вот. У меня работают не все. То есть я слушаю другие какие-то подхаусы. Не все так у меня сказываются на мне <laughs> медитации. Ну, все. Всем нормально. добрый вечер. Добрый всем. Добрый вечер. Вот и наши друзья. Пожалуйста, подскажите, дорогие друзья, модераторы, музыку слышно громко, тихо, может добавить? Раз, два, три. Я, честно говоря, плохо слышу. Ну, ее не надо сильно, сейчас я чуть-чуть прибавлю, вот так. Вот где-то там на заднем плане. Да, да, так слышно. Отлично, спасибо, друзья. Ну что, мы... По сложившейся бразильской традиции, пожалуй, что и будем начинать. Итак, дорогие друзья, сегодня мы собрались для того, чтобы продолжить наш марафон, который мы с вами приурочили к нашим же сверхспособностям. И в прошлый раз многие люди... Почувствовали свои сверхспособности даже сегодня. Вот Ксения сказала, что заметила изменения. Это очень классно, очень здорово. Мы с вами будем сегодня такой больше, знаете, не сколько медитация, сколько вот такое погружение, потому что сегодня, дорогие друзья, я приготовил для вас супер-сюрприз. Сюрприз такой, что мы будем с вами практиковать отдых да друзья именно отдых именно многим из нас не хватает этого самого отдыха и сегодня я по возможности сделаю продолжительность ну примерно там 35 минут будет значит 23 35 примерно мы закончим то есть чтобы вы знали что у вас это время есть потом вы можете уйти а мы можем остаться дальше еще побеседовать, но главное, друзья, что отдых – это одна из важнейших частей нашей жизни. И у многих просто отсутствует сверхспособность отдыхать. Я про это знаю, и поэтому, дорогие друзья, мы с вами сегодня погрузимся в мир отдыха. Со временем вы будете это практиковать самостоятельно. Я вам в конце нашего сегодняшнего эфира расскажу, каким образом можно очень быстро восстанавливать силы, получить сверхспособность для отдыха. Вы, наверное, слышали разные такие легенды, может быть, или, или слухи что есть мастера, которые за 8 минут могут отдыхать, как за 8-часовой сон обычного живого человека. Такие методики тоже имеются, но мы с вами немножко возьмем упрощенную схему, данную схему упрощенную очень, для того, чтобы вы могли это все легко-легко повторить. Итак, сначала необходимо вам немножко так почувствовать на себе, как идет энергетика, когда мы отдыхаем. На самом деле, когда мы отдыхаем, нам кажется, что мы отдыхаем, наша энергетика не останавливается никогда. Как говорят в Паттайе, Паттайя не вы Паттайя никогда не спит. Так и здесь у нас получается некий процесс. Ну Понятно, что если наша энергетика останавливается, значит, человек уже не жизнеспособен. И вот во время сна происходят чудеса. Во время сна определенным образом начинают протекать процессы в нашем организме. И это процессы не только связанные со сном, но это процессы, которые связаны с нашей жизнедеятельностью энергетической. В то время как мы отдыхаем, происходит очень важный и сложный процесс. И прямо сейчас вы можете прикрыть глаза, расслабиться, и я вам буду продолжать рассказывать ваша задача, фокусироваться на тех местах, о которых я буду вам рассказывать. Такая у нас сегодня необычная встреча про сверхспособности отдыха. Итак, когда вы отдыхаете, сейчас я буду проходить по разным местам нашего тела, и вы будете как бы следовать за моим голосом, за фокусом. Внимание, куда я буду обращать его, как говорят в духовной практике, копье внимания. Направлять туда, куда надо, в данном месте, в данное время. Если кого-то будет клонить в сон, то вы можете засыпать. Возможно, во время этого процесса вам захочется зевать. Зевать тоже можно, пожалуйста. На здоровье можете зевать. Можете отдыхать так, как вам удобно. Вы можете положить руки, ноги так, как вам удобно. В конце сегодня, примерно через 20-25 минут, я вам расскажу способ, которым вы за три минуты сможете отдыхать как почти за целый час сна. Так, такой способ есть, я его часто использую. И прямо сейчас, дорогие друзья, погрузитесь в атмосферу сверхспособности отдыхать. Дышим спокойно, как вам удобно. Будет момент, когда я возьму в руки бубен, немножко мы сделаем такое еще вибрационное такое вот заключение, там где я буду произносить звуки некоторые просто вибрации uh -huh. но ну, сейчас мы с вами пройдем по тем местам которые отдыхать должны и которые нужно учить отдыхать когда мы с вами находимся в обстановке например дома или в обстановке когда вы там начальник можете в кресле себе позволить что-то как-то отдыхать во время рабочего процесса. Я вам рекомендую делать так, как делал я. Много лет подряд я практиковал следующее, что я работал начальником отдела продаж крупной компании. И я практиковал разные вещи, медитацию, голодание. Да, друзья, вот. И для того, чтобы людей не смущать, я делал следующее. Я просто вот во время обеда, я когда обедал, когда нет, когда просто ну, за, за компанию там съел салат, у меня уходило на это там 15-20 минут. И потом я садился на свою машину, отъезжал в несколько мест, которые там были мне, многие уже разведаны. Вот. Это, это Москва район госпитальной площади, кто знает, район Московского энергетического института, как он назывался раньше, вот там я работал несколько лет, когда я начал это практиковать. И я отъезжал на машине, просто раскладывал свое сиденье таким образом, чтобы я мог полулежать, и буквально на 20 минут погружался сам в себя, и за 20 минут отдыхал, отключал телефон, тогда как раз только пошли мобильные телефоны, Nokia, В те времена, тот самый Nokia. И вот, погружался на 20 минут, и за 20 минут я восстанавливал силы, которые за полдня беготни с этими торговыми представителями, с клиентами, опты, все эти розницы и отдыхал в это время. Потом, когда я уже начал глубоко изучать эти процессы, меня научили, как надо в это время было правильно дышать, потому что я дышал просто как портос. Я дерусь, потому что я дерусь. И сейчас, чтобы и вам не заморачиваться, просто дышим спокойно, легко, и начинаем входить в состояние, которая, возможно, вам покажется незнакомым. Мы с вами начнем отдых, который пойдет к нам со стороны наших стоп, стопы наших ног, плоская вот эта, ну не плоская, она, конечно, поверхность, и прям почувствуйте свои стопы ног, если можете, то положите их на что-то, на стул на какой-нибудь, или вы можете полулежа это делать на диване. Uh, у меня, например, под столом специальный гамак, такой для ног есть. Я его специально заказал на Алиэкспрессе. Ну вот как гамак большой, только для ног. То есть ноги там в равновесии, там специально у меня uh, такая подстилка, вот, специальная подушечка из натурального латекса и я таким образом у меня ноги они все время приподняты и поэтому не отекают от долгого сидения угу. просто почувствуйте стопы ног и почувствуйте как начинает расслабляться ваше внутреннее внутреннее вот это то что находится в ногах стопы ног подъем то есть мы сейчас не по поверхности идем, а как бы путешествуем внутри тела. Отдых с ног. Почему? Потому что часто очень нам приходится много ходить. Вот. Дойдем до той точки, на которой приходится много сидеть. Мы тоже ее расслабим. И сейчас почувствуйте, как вот эта, вот эта волна отдыха, расслабление поднимается от стоп. Там, где икры. Такое впечатление, что как будто наши ноги погружаются в некую жидкость. Точнее, мы-то сидим на месте, а это вот тягучая жидкость обволакивает наши стопы, ноги, пальцы. Доходит до икр. Икры проходит выше. Доходит до коленей. В это время я вам помогаю руками... Создаю специальное поле, которое вибрациями вас немножко расслабляет. Также у меня голос вас расслабляет, вы к нему привыкаете. Поднимается выше эта волна, уже выше колен поднимается, доходит до середины бедер. Поднимается еще выше, доходит до промежности. Вы чувствуете, как расслабляются все мышцы на ногах. Там, где у вас промежность, тоже можете расслабить все мышцы. В том числе мужчины лоннокопчиковую мышцу. Если вы не знаете, что это не важно, просто представьте, что вы это все расслабляете. Дальше эта волна попадает в живот, вниз живота, как будто мы погружаемся в эту густую жидкость. И получаем вместе с этой жидкостью сверхспособности отдыхать, релаксировать, расслабляться. Этот поток проходит выше, мы погружаем в него свое тело уже на уровне солнечного сплетения. Все, что ниже солнечного сплетения, все у нас расслаблено. Поднимаем этот поток выше. Он доходит до уровня сердца, на уровне груди. И поднимается выше, доходит до уровня шеи, там, где начинается у нас шея. И здесь мы немножко остановимся, потому как, прям с этого момента, этот поток еще и попадает в каждую из наших рук, начиная с плеч, опускается ниже, в районе локтей, опускается там, где у нас предпле... предплечье, кисти рук, и там, где у нас ладони. И, возможно, кто-то почувствует в ладонях тепло, релакс. Почувствуйте себя, как будто вы находитесь в местах силы. Это мягкая сила дает вам сверхспособность отдыхать. Дышите спокойно, все тело погружено в эту вязкую жидкость, которая дает вам сверхспособность расслабляться и отдыхать. Хорошо. И дальше этот поток поднимается выше и заполняет всю вашу голову. Сейчас я держу свои руки таким образом, что некоторые из вас почувствуют на своей голове тепло моих рук, кто-то почувствует покалывание, возможно, кто-то почувствует даже холодок от моих рук, это не столь важно, главное, что как будто я нахожусь прямо Рядом с вами и помогаю вам расслабиться, получить заряд энергии, научиться сверхспособности отдыхать быстро. Время для вас как будто бы замедлилось и сейчас вы можете погружаться дальше в наш процесс, и теперь нам осталось самое главное. Может, это будет звучать смешно, но нам необходимо Расслабить ваши мысли. Прямо сейчас почувствуйте у себя в голове то, о чем вы думаете, оно как бы растворяется. Как только вы подумали о чем-то, оно растворяется. Как будто вы подумали о чем-то другом, мысли скачут. Представьте, что эта мысль растворяется и вы чувствуете что мысли все-таки есть но они постоянно растворяются за счет вашего сознания и за счет вашей сверхспособности отдыхать Хорошо. прямо сейчас все тело погружено в то, что мы называем отдыхом, и сейчас я беру специальный бубен. При помощи этого бубна мы будем входить в процесс еще глубже, и каждый удар этого бубна будет расслаблять Ваше тело, мышцы и, самое главное, ваши мысли будут распыляться. И вы будете находиться как будто в неизвестном пространстве, в котором нет ни дна, ни верха, ни сторон, нет ничего. Некоторым может показаться, что вы, как в невесомости, висите в каком-то необычном положении, это нормально. И я три раза пропою звук М для того, чтобы вибрации прям начали пронизывать ваше тело от макушки и до ступ, ступней ног. По всему телу пройдут эти вибрации. Итак, приготовились, и мы процесс начинаем. Всего. Oh <laughs> sure. И сейчас вам необходимо побыть в полной тишине. Прямо сейчас. Хорошо. И мы теперь возвращаемся обратно. И я досчитаю от одного до трех. И вы возвратитесь обратно. Итак. Раз. Два. Три. Хорошо, дорогие друзья. Наш процесс подошел к концу. Глаза пока закрыты. А вы можете пошевелиться, можете почесаться, где-то потянуться немножко. Только просьба делать все медленно, спокойно, спокойно. Пока глаза закрыты. Сейчас я вам расскажу о том, каким образом. Пока сейчас мы не даем микрофон. Пока. Я вам расскажу, каким образом можно отдыхать и быстро восстанавливать силы. Желательно это делать на свежем воздухе. Если вы находитесь в помещении, то лучше выйти на воздух, на свежий воздух. Обычно я это делаю, когда мне нужно, на балконе. Если вам мешают шумы, то можно вставить наушники. И для того, чтобы набраться силы и испытать состояние сверхспособности в отдыхе, необходимо сделать несколько циклов по два глубоких вдоха и два глубоких выдоха. И мы это делаем через нос. Делаем через нос глубокий-глубокий вдох. Делаем вдох. Можете сейчас сделать. Делаем глубокий вдох. И делаем глубокий выдох. Очень Еще делаем глубокий-глубокий вдох. И глубокий-глубокий выдох. Когда вы находитесь на балконе или на воздухе, все ваши мышцы расслаблены. Ваши руки опущены вниз, ладошками к себе. Можно прикасаться к своим ногам. Плечи расслаблены. И вы делаете в течение трех минут Несколько таких циклов, по два глубоких вдоха и по два глубоких выдоха. Сейчас мы с вами еще сделаем один цикл глубокий вдох-выдох, вдох-выдох, но мы сделаем это со специальными вибрациями, и эти вибрации помогут вам прям прочувствовать действительно, как вы отдыхаете. Итак, дорогие друзья, делаем глубокий, глубокий вдох, Ох, задержали на пару секунд. суперспособность угу. и теперь дорогие друзья мы выходим из этого состояния можно открыть глаза пожалуйста дорогие друзья откройте глаза но мы не усиливаем не ускоряем темп наших движений делайте так как вам сейчас хочется делать а это погружение, оно очень важно. Скорее всего, сегодня вы очень хорошо выспитесь, отдохнете. Возможно, вы не увидите никаких снов, будете спать просто таким молодецким сном. А может быть наоборот, кто-то из вас увидит вещи сон. Друзья, пожалуйста, если у вас есть чем поделиться, вы можете попросить микрофон, в принципе. Мы уже заканчиваем. Пожалуйста, кто-то хочет сказать, поморгайте. Так, Саша, пожалуйста. Да, Игорь, благодарю тебя за очередную медитацию. Я это называю каждый раз путешествием, потому что действительно оно разное каждый день. Эмоции, впечатления, ощущения тоже разные. Вот сегодня, после достаточно сложного, насыщенного дня, ты позволил мне расслабиться. Наконец-то. У меня это редко без медитации вообще получается расслабляться полностью. Я начала зевать. Не могу сказать, что на этот раз я почувствовала тепло в ладошках. Скорее, это были какие-то такие вот энергетические, знаешь, как немножко такие волны, как будто легкого тока, как мурашки. Но я себя ощутила на берегу своего любимого моря, на своем месте силы. И, да, в целом, открыла глаза более счастливым человеком, чем их закрывала. Благодарю тебя. Спасибо. Саша, я позволяю тебе расслабляться тогда, когда ты этого захочешь. На счет два... Ты начнешь обладать этой способностью. Раз. Два. Ой. Главное, что я не убежала из комнаты. Хорошо. Тебя. Да. Спасибо. Дорогие друзья, ну, в принципе, мы на сегодня закончили. Может быть, еще кто-то, Екатерина, пожалуйста. А, прошу прощения, я вижу, моргает микрофон. Юлия. А, Игорь, я хочу поблагодарить. Прекрасная медитация. У меня тоже сегодня был день, и я почувствовала себя отдохнувшей и расслабленной. Вот просто все как все как рукой сняло. Это было здорово. Спасибо большое, Юлия. Друзья, можете еще поднимать ладошку, микрофон, если у вас есть что сказать. Вы знаете, это очень важно поделиться с другими людьми. Поделись улыбкой у своей, и она к тебе не раз еще вернется. Пожалуйста, Анастасия. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, уважаемые спикеры. Добрый. Спасибо. Да, мои мысли, мои скакуны. Друзья, я еще раз хочу обратить внимание, что вы находитесь в безопасном пространстве, пространстве саморазвития, самосовершенствования. Это пространство называется Brain Building Club. А вверху слева там есть зелененький домик. Обязательно подпишитесь на этот домик. Обязательно подпишитесь и будете знать, где мы когда что проводим. Также вы можете подписаться на наших модераторов, которые здесь. Это наша команда, которая всегда поддерживает. Я всегда чувствую эту поддержку. Когда бы мы не проводили какие-то комнаты, всегда я чувствую, что я не один. Это очень важно. Это очень большая сила. Вот, друзья, у нас много интересных комнат, и наш клуб входит в топ-10 русскоязычного клабхауса по саморазвитию, самосовершенствованию. Вы это можете видеть везде в рейтингах, это есть. И еще, дорогие друзья, вот я специально дождался, когда вот кто-то ушел, кто-то остался, всегда тот, кто доходит до конца, получает всегда больше. И вот сейчас, если вы уже все сказали, может быть, кто-то еще, я хотел бы сказать такое заключительное слово. Хорошо, тогда я его скажу. Я буду говорить на «ты». Ты – самый важный человек в этой жизни. У тебя все получится. Ты можешь с этой секунды делать то, что ты не мог себе позволить. С этой секунды ты начинаешь управлять не только собой, но и пространством вокруг себя. Начинаешь управлять событиями. Вокруг себя. Ты создатель. Ты создаешь новые и новые совершенные события. Ты обладаешь сверхспособностью создавать новое. Ты самый лучший, самый красивый, самый умный, самый мудрый, самый любимый, самый любящий человек в своей собственной Вселенной. И с этой секунды тебе становится подвластно Всё в этой Вселенной. С этой секунды ты можешь управлять не только своей жизнью, но и любыми процессами. Как только ты захочешь позволить себе быть счастливым человеком, это сразу начнут исполняться и ты можешь прямо сейчас сказать то что тебе не удавалось ты можешь позволить себе то что тебе не удавалось позволить и прямо сейчас мы произнесем несколько слов, Медленно произнесем фразу «Я позволяю себе», и после этого, как мы скажем «Я позволяю себе», каждый из вас скажет, что он позволяет себе. Может быть, вы позволите себе быть мудрыми, или позволите себе отдыхать, или позволите себе быть любимыми, или позволите себе избавиться от одиночества. Или позволите себе построить свой бизнес. Вот сейчас уникальная возможность использовать свои сверхспособности. Итак, повторяем вместе со мной, а потом вы сами назовете несколько моментов, которые вам нужны. Итак. И я позволяю себе и перечисляйте что вы себе позволяете хорошо угу. и еще один раз возможно вы в этот раз скажете похожие слова или те же самые что вы себе позволяете или какие-то другие Позволите себе процессы в своей жизни. И еще раз повторяем. И я позволяю себе. И перечисляем. Хорошо. Возможно, в это время кто-то может заплакать. У кого-то перехватит дыхание, или кто-то наоборот почувствует тоску, кто-то силу, кто-то тепло, кто-то покалывание, кто-то холод, кто-то одиночество, кто-то почувствует общность. Каждый почувствует свое, но главное, что теперь вы обладаете этой суперспособностью. На этом все, дорогие друзья. Да, если кто-то хотел что-то сказать, Екатерина. Да, я хотела сказать, просто да, вот, мне откликнулось именно вот, последнее, потому что, к, к началу медитации немножечко поздала, вот, к концу успела, и вот это я позволяю себе. У меня такой поток информации пошел, и прям... Колоссальная разница между тем, что ты, допустим, говоришь сам себе, где-то в уме, перед, даже перед зеркалом, как многие коучи советуют. И вот то, что произошло сейчас, я, я почувствовала уверенность в том, что я говорю. То есть обычно ты внушаешь себе уверенность, когда говоришь перед зеркалом, а тут эта уверенность появилась. Спасибо, Игорь. Спасибо огромное. Да, Анастасия еще хочет сказать... Спасибо огромное, дорогие друзья! Если вдруг вы чувствуете, что вас никто не поддерживает, или вы чувствуете, что происходит в вашей жизни что-то не так, обязательно приходите в наш Brain Building Club, и здесь вы найдете общность людей, которые готовы вас поддержать, которые готовы к вам относиться как к самым любимым людям, которые готовы создавать для вас поле приятия, поле расширения сознания и все то, чего вам не хватает в обычной жизни. Приходите к нам, и мы с вами вместе будем идти по жизни. Для этого мы здесь и собрались. Спасибо вам, дорогие друзья. Игорь, подожди, пожалуйста. Да, <смех> да жду. Да, вчера о нем рассказывал. Что у тебя за подарок? Ты консультацию проводишь или помощь? Расскажи, пожалуйста. Друзья, я хотел... Знаете как, давайте завтра я подготовлю вот то, что был процесс сегодня. Я сделаю его, оформлю в виде... В виде такой записи, и он у вас останется надолго, вы его можете переслушивать. Вот это будет моим подарком, пока вы будете отдыхать, спать, а я поработаю на вас, буду вам служить. Вот, вот это, наверное, уже все на сегодня. Если Екатерина позволит мне... Хорошо. Да, конечно. Огромное-огромное спасибо. спасибо. Я выражаю да. благодарность за всех присутствующих здесь в комнате. Спасибо тебе, Игорь. Спасибо за такие подарки. Также напоминаю, что Игорь у нас очень-очень достаточно известная личность. Переходите к нему в Инстаграм, смотрите его ролики на YouTube и вы поймете, почему медитация проводится именно с бубном, с такой энергетикой. Это того стоит. Очень рекомендую. Спасибо огромное. А то мы будем так... А, вот еще Юлия что-то хотела. А, да, я хотела... Ну, как бы, Игорь, я просто с тобой уже давно-давно знакома. Я множество твоих курсов проходила, Множество-множество. И рада была увидеть тебя здесь, в папхаусе, и так близко. И так близко с тобой общаться. Вот это я давно уже хотела сказать. Наконец-то я это сказала. Да, друзья, действительно, у Игоря очень большие способности. И это большой подарок, то, что мы так слушаем, оживем такие медитации. Благодарю тебя, Игорь. Спасибо большое, Юлия. Спасибо. Хорошо, дорогие друзья, уже поздновато. Ну, завтра в 23 часа мы встретимся с вами на очередном нашем процессе. Всем Пока-пока, доброй ночи, пока-пока.